Всем здравствуйте. А, так, ну что, начинаем или еще подождем одну песню всех? Как у вас настроение? Подскажите. Начинаем. Ну хорошо, начинаем так, начинаем. Так, дорогие друзья, всем здравствуйте. А, да, действительно, за мной еще будет Татьяна, так что... Нам с вами нужно как-то побыстрее сегодня двигаться. Сегодня я буду рассказывать вам про август. Я так думаю, что сегодняшняя наша встреча должна, конечно, вызвать большой интерес, потому что август у нас будет столкновение, столкновением с годом. А год у нас непростой, все это поняли. Мне бы хотелось узнать, кто у нас тут уже из продвинутых, так сказать, Пользователи Бадзи, подскажите, август для нас с вами, он эм, что несет столкновение? Давайте вот так начнем. Что несет столкновение? Как вы считаете, что несет столкновение? Так, мне кажется, свет. Ну, ладно, попозже еще свет включу. Может, сейчас. Перемены, Аня, умница. Э, ну, Аня, я не знаю, как правильно сказал Перемены, Маргар, все верно. Друзья, Давайте сосредоточимся на том, что будут перемены. А, вот какие они будут, это другой вопрос, да? Хорошие, плохие. Давайте все-таки, да, наверное, со светом все-таки надо. Текс. Текс, текс, текс. Ам, угу, да, всем добрый вечер. Не знаю, стало ли мне лучше видно. Так вот. Да, вы, кстати, еще скажите, насколько меня хорошо слышно по децибельной шкале. И если будет подвисать интернет, вы мне тоже пишите. Господи, -то я сегодня -то... Готовилась, готовилась и вспомнила, что еще ну, можно интернет подключить к шнурочку, будет более устойчивый. Вот. Пока все хорошо и видно и слышно, но пока остаемся так. Да, значит, пока Wi-Fi нормально уходит. Так вот, друзья мои. Значит, что я хотела сказать? Я хотела сказать про перемены. Конечно же, какие они будут. Это самое важное, да? это самое важное. И э, здесь мы с вами: ну, на что нужно смотреть? Смотрите, давайте начнем с позитивного. С позитивного, что вы ждете перемен в какой-то области, в любой области. Например, работа. Вообще для, для многих год начался не очень хорошо, продолжается не очень хорошо и, понятно, еще как закончится. Да? Вот я, например, слышала такую информацию, что сейчас многие корпорации делают следующим образом. Они под предлогом сокращения увольняют сотрудников, набирают новую команду на более низкий, низкий там оклад, с, с более там расширенный так сказать с, с более расширенными обязанностями да, сферы деятельности этого человека то есть подгружают подгружают подгружают зарплату уменьшают, и некоторые эм, большие корпорации они за этот год успели так сделать несколько раз То есть, прям было несколько волн все время людей увольняли Брали новых, увольняли, брали новых, и все время с понижением, понижением, понижением. Так вот, друзья, что же происходит с людьми, которые, у которых, которым понизили зарплату, там, скажем так, еще в первую волну? Да? Они ищут себе работу, естественно, никто не хочет терять статус. Все, если я там имел 200 тысяч зарплату, я хочу 200, если я имел там водителя, я хочу водителя друзья вот эти перемены вам нужно уже как-то начинать но ну, особенно если у вас как не очень хорошо дела там клеились шли вы что-то ждали каких-то перемен и они никак не происходили то вам их нужно уже начинать ну, как, как каким-то образом уже делать самим да, то есть уже подталкивать эти перемены чтобы они приходили в вашу жизнь и что-то в вашей жизни уже меняли вот а, значит это считается трудностями конечно считается трудностями перемены кстати тоже могут быть вот, смотрите но к чему я веду что перемены нужно делать пытаться делать своими руками да? то есть что-то вам нужно делать ну, кстати счастье яркое я вам советую да, все-таки давайте мы дослушаем, иначе я сейчас расплывусь по, по чату. Так вот, друзья, то есть нету работы, финансы заканчиваются, детей в школу надо собирать, дальше что будет непонятно. Идем на любую работу, которую предлагают, да? Ну предлагают за 50, ну идем за 50, да? То есть дело все в том, что вы начинаете эти изменения. Эти изменения могут вообще действительно очень сильно в сентябре, вообще очень сильно может, сентябрь, господи, забегая вперед, август, август, начало сентября, это действительно очень сильно может изменить э, ситуацию во всем, потому что, потому что у нас идет столкновение, потому что приходит металл, приходит топорик, который начинает бить, подтачивать это самое дерево, на котором у нас тут все росло, и все начнет меняться. Все начнет меняться, поэтому, если вы хотите, чтобы у вас что-то начало, начало меняться в какой-то области, то в этой области вы начинаете делать, ну, какие-то продвижения, значит, там пишите лишний раз в банк, где заблокировали, да? То есть пытаетесь что-то добиваться, и эти движения, то есть энергии месяца будут способствовать тому, чтобы что-то -то менялось. Более того, я вам хочу сказать, что меняться, к сожалению, будет. Хотите вы того или не хотите, меняться, к сожалению, будет. Здесь мы должны сразу с вами понять, в какой области что менять будем. Хотим ли мы вообще что-то менять в какой-либо области. Вот. Так вот, значит, смотрите, если вам нужна, как, про работу сейчас мысль закончена, нужна работа, давайте брать любую работу. Берем любую работу, дальше вас заметили, вас отметили, вам начали повышать зарплату. Ну, когда-то это же все пройдет, все эти времена, да? Жизнь начнет налаживаться, и все вполне может наладиться на той работе, на которую вы, может быть, и не очень сильно-то и хотели идти раньше. А сейчас самое то окажется. Вот, то есть смена деятельности. Август перемен. Если у вас все было хорошо в первой половине года, такие люди тоже есть, у которых все было нормально, стабильно, и до сих пор идет все нормально, стабильно, то обезьяна, конечно, может прийти в вашу жизнь и сказать, ну, хватит. Теперь давай будет, будет у нас что-то уже как-то по-другому. Да? Вот вот здесь могут быть, конечно, и работа под ударом, и финансы под ударом, все что угодно. Да? Поэтому помните, что август месяц перемен, подумайте, что вы хотите. Поменять. попробуйте поменять это сами то есть инициируйте это сами да пусть эти перемены приходят приходят под вашим контролем вот, то есть перемены можем мы в свою жизнь принести сказать что столкновение это какая-то ерунда что, ну, как же мы можем всегда переживаем разные столкновения. Смотрите, все, все идет год от года, все, все разное. У нас разные с вами карты, у нас с вами астрологические, астрологические карты разные. А, те тигры и те а, обезьяны, которые встречаются, они тоже разные. Да, конечно, обычно мастера говорят, когда человек подходит и говорит: "Ой, вы знаете". Там вот допустим у меня такой период, период приходит столкновение, а, как как он пройдет? Мы, если, конечно, мы пришли не на личную консультацию, как мы все с вами любим поймать мастера где-то в коридоре и попытаться ему начинать вопросы задавать, то обычно говорят так, они говорят. Ну, а у вас когда был такой год вот с таким столкновением? Ну, там вот три года назад, как прошел? Ну, вы ну хорошо, прошел. Ну, говорит, ну и все, и десятилетку у вас тоже пройдет нормально. Вот примерно как-то так это все происходит. Но, и отчасти это так. Отчасти это так. То есть, если вы чего-то боитесь, вспомните, например, вы боитесь э, огненного наказания, вспомните, когда у вас это огненное наказание собиралось, и вспомните, чтобы был год из огненного наказания, месяц из огненного наказания ваша карта как-то в этом участвовал что с вами было но все-таки есть доля у да? потому что разные тигры разные обезьяны и разные э, и разные змеи встречать чтобы это проанализировать чтобы заглянуть чтобы сказать что вот это столкновение мне, в прошлый раз меня пронесло и ничего не было а в это столкновение что-то должно произойти конечно здесь надо уметь читать карту здесь нужно ну я не знаю может быть интуицию какую-то немножечко иметь да и уже вот на этой интуиции каким-то образом уже жить, жить да, и предвидеть что с тобой будет потому что прям точка в точку очень вот так взять и сказать что вот в прошлом там, огненное наказание я болела например или была авария что она случится обязательно сейчас не обязательно но, значит, что мы с вами должны понимать? Может ли Шиндарахнуть, как говорится, может, да? То есть может что-то случиться и такое, такое с нами может. Но для чего мы с вами изучаем астрологию? И фэншуй, и цемень и вообще все китайские метафизические искусства, для того, чтобы просто так ничего с нами не происходило. И даже в те моменты, когда оно просто так может произойти, мы с вами могли предвидеть эти моменты. И мы с вами, все, кто сейчас здесь находится, уже, в общем-то, предвидим, что август может быть достаточно серьезным месяцем. Значит, дорогие друзья, Сейчас э, подскажите, есть ли тут новенькие. Поставьте единички, кто совсем новенький. Я вам сейчас покажу, расскажу, куда зайти, сделать свою астрологическую карту. Э, единички, да. У меня нет интуиции в карте. Упрямство свыше меры. Тоже согласна. Тоже такие люди есть. И... Ну, и я бываю такая... <с2> интуиция есть, но ты не всегда, конечно, за ней идешь. Очень часто ты просто такая сама себе доказываешь, что нет, я знаю, разум лучше знает, буду делать так. Ну, а сейчас, видите, такое, такое время, что, к сожалению, интуиция очень важна, и все мы ее очень как раз можем попробовать. Так, а как сделать свою астрологическую карту? Вот Лена Пирогова сбросила ссылочку, вы переходите по ссылочке, либо заходите на наш сайт n на сайте находите калькулятор Бадзи, вводите туда свое там, имя, пол, дату рождения, все знают время, кто знает вводит, кто не знает не вводит. Кто знает время рождения тогда вводите и место рождения кто не знает время рождения тогда и место можете тоже не вводить дальше нажимаете на кнопочку расчет и получаете свою астрологическую карту на что вы должны смотреть по мере моего сегодняшнего выступления вы должны смотреть на своего господина дня потому что я буду давать сейчас прогноз для каждого господина дня то есть вы смотрите час день месяц, год вы смотрите вот сюда день где у вас нарисован э, столб дня верхний знак Видите, там огонь я на огонь и может быть металл дерево и я смотрите это господин дня и мы даем прогноз как правило обязательно для каждого господина дня Дальше вы смотрите обязательно, что у вас в карте есть, да, то есть какие у вас здесь зверушки находятся, земные ветви. Крыса, обезьяна, лошадь, да, то есть это все земные ветви. Сейчас идет год тигра, мы говорили. Сейчас придет у нас год обезьяны, ой, месяц обезьяны. Мы про огненное наказание, потому что очень много уже вопросов, я специально разные карты повыбирала, и мы в конце, сейчас быстренько постараюсь провести в конце, показать карты и рассказать, как сработает и столкновение, и наказание в разное время в разных картах. Вот, значит, смотрим, да. И, собственно говоря, вот смотрим на свою карту, сейчас есть какой-то общий прогноз, потом будет более частный. Вот этот более частный прогноз, вам нужно смотреть на свою карту и понимать, что про что не про вас. Итак, месяц обезьяна как я уже сказала, первый месяц осеннего сезона по китайскому календарю, он работает, он противоречит, да, то есть на противоречие работает к хозяину года, к тигру, столкновение интересов будут проявляться на всех уровнях и во всех сферах жизни. Спорный период столкновения всегда вносит сумятицу в жизнь человека. Энергии конфликта присутствуют, никуда не деваются. Это месяц непредвиденных изменений в жизни, с которого мы, в общем, с чего мы и начали говорить. Для кого-то принесет драйв, будет найден выход из застойных ситуаций, а для кого-то в это неспокойное время будет регулярно выбивать из намеченной ранее колеи и какие-то будут все время всплывать препятствия. В этом случае отложите принятие важных решений на другое время, спокойно переждите, переживите этот месяц. Самое главное, самое главное, что хочется сказать: не вступайте в конфликт. Если у вас и так в карте много и обезьяны, тигров, и еще и змея, если что-то из этого есть, я понимаю, что, конечно, сейчас спонтанно, наверное, никто не ездит в отпуск, но ну, слишком такое сложное сейчас удовольствие для всех. Отпуск, понимаю, что многие собираются. Но в любом случае, смотрите, даже если едете в отпуск сейчас, тем более, тем более. Да? То есть мы с вами там на серфинге или что там я не знаю за катером на какой-то доске не, не плаваем не катаемся да? особенно в определенные дни особенно людям с определенными картами то есть если вы видите что какая-то уже ситуация собирается мы просто с вами вспоминаем что нам нужно пережить потихоньку этот месяц да нам э, не надо э, э, с кем-то ругаться выяснять отношения Пытаться до кого-то донести свою точку зрения, что именно так и никак по-другому э, этот мир устроен. Э, ничего мы, к сожалению, ни до кого не донесем, кроме там поругаться, подраться и, и что-нибудь в этой области, ничего мы не получим с вами. Поэтому помните, что месяц конфликтный – самый сложный месяц в этом году с точки зрения китайской метафизики, с точки зрения э, энергетики. Обязательно должна случиться катастрофа? Нет, конечно, не обязательно. То есть я надеюсь, что пройдет. У меня вот дочь очень всегда слушает мои прогнозы, я даже сегодня на, в Инстаграме записала, всегда слушает мои прогнозы и всегда, ну как-то берет их на вооружение и она говорит, мам, ты, вот ты часто бывает, говоришь, что вот это вот это и может вот произойти вот что-то. Она потом раз и не происходит. Я говорю, так это почему не происходит? Потому что ты Посмотришь свою карту, карту своего мужа, посмотришь прогноз, подумаешь, запланируешь и стараешься сделать так, чтобы вот, вот не попасть в эту неприятность. Поэтому, конечно, мы для этого с вами, собственно говоря, здесь и собрались. Для того чтобы с нами ничего не случилось, ни с нами, ни с нашими близкими. Да? То есть мы понимаем, что август месяц изменений, мы можем сказать своим близким: не надо навязывать там давай занимайся китайской метафизикой вместе со мной", Просто вы говорите, что вот ты знаешь, август очень неспокойный. Поэтому, как мы говорили, что если для начала года разрушены ваши планы, жизнь пошла на перекосяк, то в августе можно принять шаги, направленные на то, чтобы переломить эту ситуацию. Обезьяна это годовая энергия, почтовые лошади, и столкновение с тигром может быть весьма проблематичным. Будут создаваться критические ситуации, которые негативно отразятся на вашем жизни, на здоровье, на финансовом положении. При планировании месяца этот момент надо обязательно учесть. Обратите значит, внимание снимание, на 11-23 августа, 4 сентября, это дни обезьяны и дни тигра. Мы сейчас говорим про столкновение, мы не говорим про олим наказание, это как бы как я говорю, это понятия, которые живут на разных этажах китайской метафизики. Они никак не пересекаются. Сегодня были такие вопросы. Если там у меня обезьяна благородный или еще не будет ли это, может быть, она как-то сгладит наказание, не сгладит. Потому что благородные живут на пятом этаже, а наказание на двадцать пятом оно никак не пересекается, чтобы как-то как это все утрясти. Нет, ну если вам хочется так думать, думайте, потому что, конечно, настройка себя на позитив оно уже уже дорогого стоит Итак, так приход почтовые лошади это желание движения это стремление вперед не останавливается и что-то делать а столкновение во время движения это авария вот тут внимание будьте внимательны на дорогах не спешите если М -м -м, так что тут мне так много пишет если у вас и тигры, и обезьяны, и змея в, э, в такте тигр, то царство вам небесно. Катя, ну, вы шутник, э, и если вам смешно, то хорошо. Я такого не говорила, и э, и надеюсь, что вы меня так не усл... Все остальные, ну, там, 200 с лишним человек меня так не услышали, как вы услышали. Вот. Я просто говорила про то, что если у вас есть... Какие-то признаки нужно быть более осторожным. Здоровье, счастья. Спасибо. Спасибо, Наталья. Да, ну, уже прошло. уже. Ну, ладно, спасибо. Да. Вот. А, да. Надо дожить еще до завтра. А вот у дочки она обезьяна. Не переживайте, моя дочка тоже обезьяна. А, уже, если ваша дочка с тигром дожила полгода больше, да, прожила, то, собственно говоря, ну, все будет и дальше нормально. Надо, да, надо, конечно, быть только поосторожнее. Вернусь в предыдущий слайд. Значит, друзья, давайте сделаем так. За мной еще будет один спикер для того, чтобы вас не задерживать. Все, что здесь вы видите сейчас, будет опубликовано, если уже не опубликовано, в виде статьи на нашем сайте. Вы все посмотрите со всеми датами, числами, там все будет хорошо. Итак, мы с вами знаем, что приходят почтовые лошади. Это желание движения, это стремление вперед, не останавливаться, что-то делать. А столкновение во время движения мы знаем, что это авария. Да? То есть у нас почтовые лошади все и обезьяна и тигр и змея это почтовая лошка. когда они все втроем встречаются что происходит это это стремительная энергия которая еще и умудряется конфликтовать которая умудряется бурлить а, можно ли увидеть цунами и отойти в сторонку постоять подождать пока это все пройдет мимо конечно можно вот может ли он вас зацепить тоже конечно может поэтому от кого все зависит от вас первое я бы, ну, я и буду так себя настраивать. То есть пытаться весь месяц себя настраивать на позитив. Второе очень важное. Настраивать себя на то, что что бы ни произошло, или я не хочу с кем-то конфликтовать, выяснять отношения. И если вдруг конфликт нарастает, а вы так чувствуете, что вы не можете сдержаться, у меня такое часто бывает, но все-таки тренируюсь попробуй отойти попробуй отойти попробуй уйти уйти понятно что все кипит лучше выдохни там, вернись к этому через пять минут или там через час как у тебя получится да? и поговори опять на эту тему потому что ну потому что ничего хорошего не выходит к сожалению когда со всеми этими парами значит итак, влияние путешествующей лошади самой путешествующей лошади звезды будет особенно отражаться у тех, кто родился в день, смотрим на стол дня, в столбе дня, там, где я вам показывал, где господин дня, внизу, там, если у вас стоит тигр, лошадь или собака, то у вас путешествующая лошадь все больше будет куда-то подгонять, то есть у вас будет желание ускорить события, у вас будет желание поехать куда-то, быстро-быстро как-то решить проблему. Будет выражаться в их действиях особо остро, но энергия августа, как уже говорилось, направлена на структурирование, дисциплину, пунктуальность. Этого забывать не стоит, необходимо остановиться, составить план и действовать четко к нему. Иначе добиться желаемого у вас не получится, произойдет все, все как пословицы. «поспешишь, людей насмешишь». А если у вас в карте уже присутствуют а, тигры и обезьяны, то эти рекомендации важнее двойне. Если вы посмотрите, в каком столпе у вас находится одна из сталкивающихся ветвей, то а, сможете определить для себя, откуда можно ожидать препятствия. И именно в этой сфере жизни вам нужно быть особенно толерантным и не упорствовать на своем. Больше это относится к кому? А, кому в данный момент? Здесь и к обезьянам относится, потому что тигр пришел. Но тут как бы долгосрочная история, это с вами может произойти весь год. Мы с вами это уже говорили в начале года. Теперь, если у вас есть тигр, то приходит обезьяна. Здесь вот вопрос будет интересный, я буду потом показывать в конце карты. А если тигр у меня есть в карте, тигр пришел по году, теперь пришла обезьяна, она как бы стоит за годовым тигром, она же будет, она же стукнет то по тигру, то есть произойдет столкновение, но оно произойдет вовне. То есть оно человеку не зацепит, потому что оно будет вовне. И у нас с вами получается, что будет ли оно цеплять того тигра, который находится в карте. Будет. Потому что обезьяна молодая, активная, не, не очень сильная, потому что это месяц, но тем не менее, чем вот эти моложе энергии, тем больше в них энергии и выброса. Поэтому обезьяна успеет зацепить всех, и если у вас тигр стоит погоду, то на чем может отразиться? На здоровье или на внешнем окружении. Внешнее окружение настолько быстро начнет меняться, что ну, вам это может понравиться или не понравиться. Другой вопрос: вы за этим можете не успевать. И если месячное окружение, что-то может происходить с вашими родителями в этом месяце или с вашими друзьями, если в дневном столпе то могут перемены коснуться вашего дома, особенно если вы родились в день водяного тигра или в день э -э -э -э земляного тигра, вам лучше вообще в принципе спокойно этот месяц переждать. Да? То есть вообще никак не выпускать пар, вообще никак ни с кем не выяснять отношения, вообще просто жить себе спокойно. Вот. А, а еще лучше начать делать ремонт или временно вообще переехать на дачу, поменять все и ходить в лес, гулять, вон, собирать. А, значит, в часовом столпе, если у вас будет конфликт, то это может быть и с работы, ну, так же, как и в, в месяц, в месяц тоже может вашу работу, карьеру зацепить. А, Но ну, часовой столб обычно мы смотрим это либо дети либо хобби либо ваше детище с точки зрения что ну вот знаете иногда бывает работа не совсем работа это просто вот как твой второй ребенок вот это тоже может зацепить если у вас там стоит тигр Вообще нужно быть аккуратным людям, не только с водным тигром и земляным тигром, но и у кого есть столб в любом месте карты, водная либо земляная обезьяна. Точно, то же самое рекомендации жить спокойно, не выпускать пар весь месяц. Теперь давайте подойдем к огненным наказаниям. Также для тех людей, в чьих картах базы присутствует змея, в августе может активироваться огненное наказание. Надо быть предельно внимательными, приложить максимум усилий, чтобы избежать неприятностей. Ускорение это всегда возможность травм, других происшествий. Так что будьте осторожны за рулем, совет один не спеши. В принципе, вот эти все поддержки огненного наказания мы с вами уже более или менее пережили. То есть у нас уже был э, и тигр месяц, и змеи, то есть там тигр, змея и обезьяна должны собраться. И Вот последний месяц из этого угненного наказания змея, она к нам приходит, и, соответственно, для кого-то она может достроить это наказание, и оно может сработать. дни, которые увеличивают риск э, и податься собственными эмоциями, как результат, получить неприятности, это дни все тех же земляных ветвей, змеи, обезьяны и тигра. Посмотрите на эти дни, там еще на следующем слайде. Будет. Можете сфотографировать сейчас. Можете потом у нас на сайте это все посмотрите в виде статьи. А <encima> вот. Так, а если у кого-то есть свинья, то свинка, она, да, она спасает от огненного наказания. У кого есть свинья, хорошо, у кого нету. Тем порекомендую талисманчики носить с собой, свиньи. Сейчас я понимаю, что огненное наказание, наверное, одно из самых жарких тем. Я вам даже обещала там показать один секретик. Пока жду людей, которые соберутся да, побольше. И сейчас я вам этот секретик, собственно говоря, покажу, чтобы вы уже жили спокойно. Что ж такое у что-то чешется по глазу, ну ладно, не влияет на то, чтобы, чтобы я могла говорить, так что говорю дальше. Так, сейчас, сейчас про секретик, да, сейчас мы до него дойдем. Хотела в конце, но думаю, что же уж вас томить, давайте быстрее узнаете, быстрее вам будет легче жить, как он счастью яркому. Итак, друзья, на что бы я обратила внимание всем, в том числе и я сама для себя отметила, это 8 августа, 20 августа, по-моему, там 1-6 сентября будет. Это дни змеи. Так, вот, то есть, вот сейчас на следующем слайде посмотрим, какое-то. Да, и 1 сентября дни змеи. То есть, даже если вы никакого отношения, никакому огненному наказанию не имеете, оно как бы ну, вот как, например, я, у меня нет ничего из этих ветвей, у меня другие есть вот. а, наказания, а, ну, вот этого нет слава. Так вот, это наказание у вас, оно все равно как бы получается, что оно автоматически складывается. У нас есть год тигра, месяц обезьяны и день, он для всех, этот день будет, конечно, у нас еще есть сейчас, который тоже будет каждый каждый этот час со змеей срабатывать, да, в, в каждый день обезьянего месяца. Так, знаете, к чему захотела вернуться. Я захотела вернуться к тому, что обратили ли вы внимание на то, что наш с вами любимый месяц э, обезьяны начнется только с 8 августа и будет идти до 7 сентября. То есть до 8 августа мы с вами живем спокойно. Так вот, а потом у нас начинает складываться как бы автоматом для всех, хочешь, хочешь не хочешь, да, эти земные наказания. Они могут нас никак не затронуть. Ну, то есть они нашу карту никак не затрагивают. Но специально в этот, в этот день что-то делать, там, я не знаю, какими-то там прыгать с да, идти, там, я не знаю, в какие-то горы, в какие-то такие особенно там нестабильные, да, районы, опять же, нестабильных регионов у нас много теперь, попасть в этот нестабильный регион не в то время, не в то место. Это все... Для нас будет нехорошо. То есть как будто бы нас вроде бы не трогает, но извините меня, из-за того, что она трогает, в общем-то, вот, про, вот просто так сложилось, да, вот так вот сложилось, и, и, и ты можешь попасть... Э, щас, сейчас, извините, отвечу. Аня, у меня занятие, через час могу позвонить, ага. Угу. Вот, и тебя может затронуть, да, просто вот так вот сложилось, и ты попал в, в ненужное время, в ненужное место, и э, просто так сложилось. Поэтому давайте заполним дни, на всякий случай будем ими пользоваться. А, конечно, конечно же, есть еще и часы. Но, вы знаете, если мы будем еще выбирать дни, да еще и часы. Смотрите, если есть какое-то прям важное, важное дело, покупка, продажа чего-нибудь, начало поездки, начало строительства, все-таки ну, еще, еще сезон строительства идет, то я бы, конечно, подобрала бы тут все. И день хороший, чтобы был, и час хороший, чтобы был. Так что смотрите, иногда иногда бывает, знаете, мы не каждый день дома начинаем строить, и не каждый день квартиры покупаем. Но у нас может быть важное собеседование. Мы можем там, я не знаю, у нас может быть встреча с каким-то очень важным и нужным для нас человеком. Вот, то есть на это нужно обратить внимание. В августе совсем не будет огня. Люди могут впадать в отчаяние, в депрессию. То есть, у нас все-таки год-то водяной, то есть вода, которая так долго нас. Добивала э, несколько лет и добилась своим этим ковидом последние 2-3 года. С этим страхом и отчаянием. Э, вот пришел тигр, принес вроде бы энергии, энергии, огня. Но тут, видите, тут своя история началась. Новая строка вот, э, в истории. И для нас это, конечно, все сложно, для всех пережить, переживаем, куда деваться-то, деваться некуда, впадаем в отчаяние, в депрессию. Вообще мне интересно, что у нас-то, конечно, никаких данных не ведется, я так думаю, по поводу депрессии, там, состоянии депрессивного в обществе кто же это будет изучать такому же это надо а если надо, то навряд ли кто-то нам будет это сообщать но мы знаем по периодически да что что небывалое количество депрессантов продается сейчас в аптеках то есть люди понимают что крыша едет но он стоит как себя спасать надо хотя бы химическим способом но как то чтобы полегче было все это переживать а, но я хочу сказать что это не только вот наша локальная проблема это проблема всего мира, что весь мир, вообще я смотрю, когда какие-то репортажи прошлого, позапрошлого года, как люди говорят, что у них там, они сидят дома, смотрят телевизор, все на локдауне, а они хотят там самоубийством жить покончить, у них суицидные мысли, потому что так это тяжело, вот эта вся пандемия. Я думаю, господи, друзья, узнать бы, что с этими людьми сейчас происходит. Да? То есть, друзья, к чему я это все говорю? Ладно, лирическое отступление. Мы с вами позитивно смотрим на вещи. Но, но энергии вот этого огня уходит, а энергия этой воды остается. Приходит холодная энергия, то есть захлестывать нас может. Может быть, мы больше будем... Не знаю, более активы раздражительные, больше будем скатываться вот в, это, в это плохое. Ну, да, да, то есть поддерживаться это будет, но мы с вами изучаем китайскую метафизику для того, чтобы с нами это не происходило. Да? Эм, вот Кто, вот правильно, Ольга пишет: у меня, к примеру, в эти годы продвижения и подъем. Ну, я хочу сказать, что для меня это, конечно, крайне сложный год для меня вообще вся жизнь, конечно, тут поменялась. Но я хочу сказать, что я стала другим человеком. И интересно, что я даже не знаю, как вот думаю, а как же раньше люди жили в какие-то годы застойку когда всю жизнь прожили, а у них ничего не происходило. А здесь столько всего, конечно, для нашей души это большая школа, большая школа в то, в то время, в которое мы с вами попали. Но наши души выбрали это время, пришли сюда и значит они пришли сюда зачем ты просто так идти там суицидом заканчивать нельзя нужно пройти этот путь. Итак, отношения с окружающими в августе станут более напряженными. обязательно избегайте конфликтные ситуации в этот период можно потерять контроль над своими действиями особенно если э, вас на что-то провоцируют. в это время требуется максимальная гибкость и дипломатичность постарайтесь понять чужое мнение спокойно обсудите разногласий не доводите дело до обострения. До убийства хотелось бы сказать, да? Агрессивное поведение может привести к печальным последствиям. В карьерных вопросах извлечь выгоду смогут только те, кто точно знает, что им нужно, способны построиться под изменяющиеся обстоятельства и могут лавировать среди разнообразных мнений и меняющихся событий. Земля в небесном стволе месяца способна проконтролировать воду года. В это время есть возможность получить выгодные предложения. Подстраивайтесь, подстраивайтесь и под эти предложения. Старайтесь его не пропускать, такие предложения мимуши. Посмотрите, что, что вы не сразу сможете оценить. Возможно, чтобы не сразу сможете оценить его выгоду, потребуется всесторонний анализ. Поэтому отмахиваться сразу от него не стоит. Подумайте, извести все за, против, и только тогда принимайте окончательное решение. В августе может потянуть, вас потянуть на рискованные предприятия, финансовые алферы. Стоит ли поддаваться приключенческому духу решать конечно только вам но риск допустить ошибку повестись на провокацию весьма велик очень внимательно подходите к финансовым вопросам работе с документами заключению договоров события могут поменяться нужно держать руку на пульсе будет соблазн потратиться на Развлечение на одежду. Старайтесь не тратить слишком много денег, избегайте спонтанных покупок. Образ толпа а, самого месяца земляной обезьяны представляет собой залежи полезных, скопаемых, в высокой горе. В августе не трясет, вернее, не трясет, ее трясет, как раз эту гору и будет трясти. Найти в этой горе свои таланты, возможно, каждому нужно. Лишь быть более целеустремленным и сбалансированным, Прилагай, э, и э, как-то сбалансировать прилагаемые усилия. Сейчас, друзья, я вам расскажу про секрет. Я, я помню, сейчас я немножко тут хочу на чем-то остановиться и пойти показать вам примеры, какие бывают карты и как может сработать огненное наказание. Помню, помню, все сейчас расскажу. Сейчас просто как-то мысль свою закончу и, и, и верю, к ему наказать. Итак, по традиции август всегда э, выбивается для выбирается, э, выбирается для празднования свадьбы, других развлекательных массовых мероприятий. Погода соответствует э, этому действию. Но, к сожалению, конечно, 22-й год не самый лучший выбор для подобных встреч. В августе будет тенденция, вообще нужно, ну, конечно, я понимаю, что кто-то уже запланировал свадьбы, что же теперь делать. Ну, в общем, конечно, это... вот в этом августе ну, можно так: да, не сам такой, нужно подбирать дату. Дату заужества тем более, да? а, Значит, будет также будет тенденция достаточно легко забыться, потерять чувство меры, испортить праздник, но если заранее просчитать все возможные казусы, подготовиться к их разрешению на месте, то ничего подобного не произойдет. В августе повышается вероятность новых знакомств, для кого-то романтических, для кого-то дружеских, особенно для людей, у кого в столпе дня есть земная ветвь, а, змеи, крысы, дракона или обезьяны у вас и а если у вас вообще столб личности иньская вода на змее, то вероятность новых отношений многократно увеличивается так значит люди рожденные в день козы станут невероятно привлекательным для противоположного пола к ним приходит красный феникс есть вероятность связать новые романтические отношения или оживить уже существующие особенно если у вас стоит э, водная коза то есть вода наверху этой козы то вы можете влюбиться э, и эта влюбленность будет взаимной если изначально человек если изначально человек располагает к себе у вас находятся общие интересы вам комфортно в обществе друг, друг друга то берегите отношения постарайтесь не разорвать их на стадии знакомства и такой человек займет важное место в вашей жизни люди с элементом личности инской инской земли или инского дерева могут рассчитывать на дополнительную помощь так как для них обезьяна будет благородный человек месяц может принести и новые знакомства которые перерастут в крепкую дружбу или долгосрочное сотрудничество тем кто родился в месяц петуха можно найти качественную медицинскую помощь если вы давно откладывали посещение врача то в августе приходит звезда небесного медика которая увеличивает вероятность того что доктор будет к вам благосклонен и поставить диагноз верный Не пропустите этого э, этот месяц для того чтобы месяц принес лично вам больше возможностей и реализованных планов Определитесь, каким божеством для вас является янская земля, и в августе сделайте на это акцент своей жизни. Сейчас я дам табличку, вы посмотрите. Помните, что земля это стабильность, уверенность, спокойное, рационализм. К психи земли относятся понятие взаимности, то есть взаимоотношения между людьми, основаны на доверии, доброжелательности, на заботе. Будут очень востребованы в августе. Стремитесь к тому, чтобы жить в унисон с этими энергиями, и у вас получится все, к чему вы стремитесь. Итак, чем для вас являются энергии августа? Мы к этому вернемся. То есть это как бы, давайте будет следующий раздел уже таких более личных прогнозов по каждому господину дня. А я хочу с вами вернуться к нашему э, огненным наказанию. Итак, дорогие друзья. Огненное наказание, что это такое? Это встреча, мы с вами говорили, тигра, встреча э, обезьяны и встреча э, змеи. То есть у нас три с вами земляные ветви встречаются и происходит наказание. Сейчас, внимание, секрет. Может, я, конечно, уже про него говорила, но кому-то точно это будет первый раз услышать, и я думаю, что он многих успокоит. Так вот, один из китайских мастеров очень интересно рассказывал про этот, секрет этого наказания. Очень много мастеров приезжало, но никто про этот секрет никогда не рассказывал. Один мастер, вот он раскрыл секрет этого наказания и почему в определенное наказание какие-то люди страдают больше, а какие-то меньше. А вроде бы и утологийное наказание, и у того наказание. Так вот, мы работаем по природному бадзи. А, то есть мы, наша школа, я преподаю и фундаментальные бадзы, и все курсы. Кстати, всех приглашаю на курс по браку, по отношениям, которые начнется в сентябре. А, я думаю, что у нас у вот, 9 числа будет распродажа, стартует. Я думаю, что там будет ссылочка на какую-нибудь спеццену, так что мы еще вам ее предложим. Сегодня предлагать уже не буду. Так вот, дорогие друзья, а, значит, у нас есть игры. Тигр это дерево, рассказываю секрет уже. Тигр поддерживает огонь. Огонь это кто у нас змея. А вот дальше, помните, у нас есть круг порождения, где каждая энергия порождает, поддерживает, как материнская дает свои силы следующему поколению. А есть круг контроля когда более жесткая энергия, потому что. Она уже течет не по этому кругу, она как бы перепрыгивает. Это всегда импульс, а импульс более жесткий. Ну, даже, ну, вот вас кто-то проходит, там, толкнул по плечу с радостью, с хорошими мыслями. Но вы же все, все равно рассотнетесь, да? Вот здесь примерно такая же история. Так вот, что у нас получается? А здесь у нас получается в металле кто сидит? Обезьяна. То есть у нас при встрече этих бурных энергий, почтовых лошадей энергии дерева огня и металла у нас происходит что дерево с огнем встречается и что происходит Оно как бы дерево поддерживает огонь огонь становится сильнее и он добивает обезьян кто страдает страдает тот для кого обезьяна является чем-то важным и полезным в карте например обезьяна у вас ну, я не знаю, давайте. Полезное божество. Что такое полезное божество? Для кого обезьяна является полезным божеством? Для господина дня янское дерево, да? обезьяна, янский металл. Для огней это деньги. Да? Для янской, э, если у вас господин дня, янская земля. Вот для них, видите, оно точно является полезным божеством. Вот для этих людей, если еще и огненное на наказание, то нужно очень сильно беречься по рекомендациям этого мастера. Так вот, есть следующая, следующая история. У вас обезьяна может быть не полезное божество, но что-то очень важное, нужное. Те же деньги. У вас один знак в карте – деньги. Обезьяна будет страдать при приходе огненного наказания. Или это мостик деньгам единственное самовыражение. Или это обезьяна, ну вот просто это власть, муж, карьера. Да? Или это ресурс, ваше здоровье. Ну что-то для вас нужное. Или недвижимость, все что угодно можно. Когда оно вылетает вдруг, то для вас это не очень хорошо. А теперь давайте подумаем. Где оно вылетает, а где оно пролетает мимо. Итак, у нас с вами есть столпы судьбы. Это то, что у нас наша натальная карта. Час, день, месяц, год. У нас с вами есть столб удачи, десятилетка. И у нас есть, это как бы все наша карта. И у нас есть приходящий год, который как бы для всех. И приходящий месяц, который тоже для всех. Итак, здесь у нас тигр, как мы уже с вами знаем, а вот здесь у нас, допустим, обезьяна. Ну, не допустим, а она придет к нам, да, 7 числа. Обезьяна. Для полнина, для, вот первое, что я сказала. Вот здесь столкновение происходит вовне. Что-то будет происходить, но вас никак это не касается. Ни огненного наказания, ни земного наказания, ой, ну, понятно, ни огненного наказания, ни столкновения вашей карте, конкретно вашей карте, не происходит. То есть вот, ну вот, вот, ну, если у вас какая-то примерно такая карта, да, то есть ничего с вами не происходит. Происходит где-то во мне, я уже про это говорил, останавливаться не буду, что давайте там не будем нырять, там, заниматься дайвингом или там прыгать с парашютом или чинить крышу без страховки или что еще вам там в голову может прийти в, эти, в этот месяц, и в эти определенные даже дни, да, вот, то есть э, это вы смотрите, пожалуйста, сами, слушайте, наказание может сработать, конечно. Ладно, не буду по-разному может сработать, просто будьте внимательны. Дальше. То есть в этой, этой карте, как бы, ни то, ни другое ее не касается. Теперь давайте посмотрим эту карту, в которой есть змея. Что грозит этой карте? Вроде бы тот же тигр, не, ну, общий. Та же общая обезьяна, которая приходит по месяцу и столкновение действительно с этой карты никак взаимодействовать опять же не будет, да? то есть столкновение ее не касается, но может, оно может происходить, оно может вас косвенно коснуться, но конкретно с вами вот ничего не должно произойти, я вам не могу это гарантировать, потому что я не вижу вашу карту, но я просто говорю, что с, с вами в последнюю очередь должно это произойти, да? потому что вас Астрологическая карта ⁇ это не поддерживает столкновение с вашей картой. Да? Так вот, но у вас, например, есть змея в любом столпе карты. Что у нас с вами получается? У нас с вами получается, что у нас собралось огненное наказание. То есть у нас есть всего лишь змея, но у нас пришел тигр от года и змея от месяца. У нас получилось полное огненное наказание. Полное огненное наказание, к чему у нас ведет, друзья, ну, к тому, про что мы только что говорили: аварии, какие-то проблемы со здоровьем, с карьерой, с работой, все что угодно, может быть. Нужно быть осторожным. Нужно быть этой карте осторожным. Нужно быть осторожным. Да? То есть здесь наказание может быть. Кстати говоря, давайте посмотрим: вот по той системе, про которую про мастер которого я вам говорила: он говорил, что если обезьяна является полезным божеством, Здесь обезьяна является для этой карты полезным божеством? Нет, для инской земли полезным божеством является. Да, она самовыражение, конечно же, будет, Вы за власти, но она не является какой-то структурирующей, градообразующей для самой карты. Понятно, что это неплохое, это самовыражение, которое приносит деньги. Ну, как бы никто бы от этой обезьяны сильно бы не отказывался. Но от того, что эта обезьяна будет страдать, вот конкретно этот, господин я никак страдать не будет. Дальше смотрим с вами. В этой карте уже есть обезьяна. И уже есть обезьяна пришла по такту. В самой карте есть только змея. А и тигр, ну понятно, тигр есть. Еще пришла сейчас обезьяна по месту. Что у нас с вами происходит? Так, здесь еще тигр-то есть. Пардон, проскочила. Вот что у нас с вами происходит? Что у нас с вами здесь происходит? Ну, конечно, можно сказать, что у нас тут была такая встроенная защита свинка, свинка как бы тигра отвлекала. Можно, мы сейчас не будем тут прям в карту вникать и разбирать. Мы сейчас просто с вами смотрим. Допустим, это обезьяна. У нас все время… Да, Если ли наказание? Есть. Оно работает весь год. Оно работает весь год, оно уже пришло. И э, не, не весь год, неправильно сказала. Оно работает всю десятилетку. С этим человеком с 17 по 26 год работает огненное наказание. То есть он все время как бы подвержен какому-то, каким-то неприятностям. Когда больше? Больше всего он подвержен, когда еще и год дублируется. То есть еще тигр продублировался. То есть еще как бы одно дело у вас его вообще никак нет. Да? А второе дело оно уже у вас почти встроено в вашу карту. И еще что-то дублируется. А теперь еще и обезьяна тупилась. Вот этому человеку надо быть еще более внимательным, чем предыдущему, у которого складывалось всего лишь только с одной обезьяной. Сможет ли спасти свинка? Вот опять же там начинают спрашивать. Ну свинка, она же тигр отвлекает. Да, да, конечно, отвлекает. Все у нас отвлекает, все у нас привлекает. Но мы с вами, если мы с вами хотим найти что-то, что нас успокоит, мы всегда можем найти, что нас успокоит. Что, что отвлекает змею, что отвлекает обезьяну, что отвлекает все, что, все время что-то отвлекает, да, конечно. А у кого-то это могут быть целые сезоны складываться, у кого-то могут треугольники, у кого-то двойные слияния. Конечно же, слияния немножко силу забирают. Вот. Что, что очень важно, Елена, спасибо. Елена тут комментарий нам дала. Спасибо, Елена. Да. Хороший комментарий, что что обезьяна с ресурсом в небесных стволах смячает огненное наказание, и обезьяна может не страдать, поскольку приходится своим ресурсом. Значит, обезьяна с ресурсом, это, это все хорошо, это, к этому мы еще вернемся, что обезьяна у нас такая, да, хорошая, ресурсная, но у нас чуть, значит, другая пока подождите история, это история с наказанием, и страдает ваша обезьяна Елена или не пострадает от того, что она сейчас с ресурсом, я не могу сказать. То есть вот, вот взять и поручиться, сказать, что, слушайте, друзья, давайте плюнем на это огненное наказание, потому что обезьяна с ресурсом, скорее всего, ничего с вами не произойдет. Мне бы хотелось, чтобы вы адекватно все оценивали ситуацию, в которой мы находимся. Да? Мне, мне нет никакого желания вас запугивать, ничего продуктивного в этом нет, да? в том, что вы там чего-то боитесь или ожидаете какие-то ужасы. Но ну, если дети рассказывать, что слушать ерунда, вообще ерундовая, давайте на это не смотреть. Мне тоже кажется, это ну как-то как будто бы не совсем правильно, как будто бы я вам что-то не договариваю. Зачем-то? Что-то и зачем-то, как будто я вам не договариваю. А, так что, друзья, значит, смотрим, да, дубликат года здесь, мы сейчас с будем это разбирать. Я вам просто сейчас говорю про то, что если у вас есть уже наказание, как-то оно сложилось, и сейчас еще подходит что-то, что поддерживает это наказание, то вам еще больше нужно быть внимательным, чем тому человеку, у которого оно вот еле-еле как-то пытается там сдержаться. А вот посмотрите вот на эту историю. Здесь есть обезьяна и есть тигр. Змеи нету, и по месяцу она не приходит. Будет ли у этого человека э, огненное наказание, как вы считаете? Что вообще грозит? Нет, огненного не будет. Здесь будет столкновение. Но у нас приходит здесь обезьяна, которая сталкивается. Да? Нас, более того, я хочу вам сказать, что этот тигр, э, понятно, что он тут, мы не будем сейчас разбирать карту, что он тут видит, э, видит полное слияние, он все равно будет дотягиваться до обезьяны он все равно будет ее там, лениво трогать лапкой своей весь год может ли он отвлечься на эту обезьяну может может. ему наверное, больше сейчас вовне что-то интересно чем что-то здесь но огненное наказание может сработать только когда будут дни вот если хочется этой карте э, выбрать дни э, с, с, с, с, с, с змеей бога ради выбирайте вот только тогда будет огненное наказание столкновение есть есть работает но ну, оно и так весь год работает сейчас все уйдет не будет работать да? Ага. да? дальше и вот последнюю наверное из того что хотел показать вот у нас приходит обезьяна здесь уже есть тигр здесь другая история здесь понятно что нету никаких столкновений здесь здесь будет только столкновение года с месяцем которое вроде бы самого человека не берет и тут вот как раз были такие вопросы а эта обезьяна дотянется ли до этого тигра помните я говорила дотянется то есть она и поэтому стукнет чуть-чуть столкновение конечно она будет слабее конечно у нее уже есть один конфликт локальный больно ей надо туда куда-то еще на периферию к вам идти ну может может конечно и что тогда будет? То, что я вам о чем говорил в самом начале. Смотрим, куда, где тигр стоит. Кто пропустил вся информация будет в статье у нас на сайте. Где тигр стоит? Тигр стоит в часе, значит, что может быть? Это может быть что-то с детьми. Не обязательно плохое, не обязательно плохое. Могут отношения как-то сдвинуться. Не знаю, долго не могли с детьми там поговорить на какую-то душевную тему и вдруг бамсы поговорили. Ну, а может поругаться, тоже такое может. Это могут быть какие-то дела с подчиненными, это может быть история с каким-то твоим хобби, увлечением и даже какими-то твоими тайными мыслями, помыслами потому что все это стоит у нас в час. Так, это я вам поотвечала и рассказала. Не знаю, уж успокоила я вас или еще больше напугала с этим огненным наказанием. А теперь мы возвращаемся к тому, что ждет каждого господина дня. Итак, каждый господин дня. Вот у нас есть такая прекрасная табличка. Мы видим землю, смотрим, как для каждого господина, чем является земля и чем является сама обезьяна. Да? Ну, исходя из этого, я вам сделаю небольшие прогнозы. Итак, для людей дерева янского или инского. Так, август месяц когда вероятность заработать деньги через карьерные достижения август предполагает большие финансовые активности могут открыться новые возможности для улучшения материального состояния увеличения дохода кто-то захочет погрузиться в работу потому что потому что проявленные деньги это увеличение работы всегда приносит проявленные деньги это могут быть разовые выплаты такие как гонорары или премии а могут быть Дополнительная работа и, как следствие, дополнительный заработок. Однако в это время вероятны и незапланированные траты, и всплывшие долги. В августе и иньскому и янскому дереву нужно четко соизмерять свои возможности, не переоценивать их, не впадать в скупость и не совершать неразумных трат. А в августе иинскому и янскому дереву нужно действовать через администрацию, через структуры власти или а, самому предпринимать шаги, которые несут смелость, харизму, структурированность и стремление к порядку. Для кого-то это может быть время рискованных решений, для кого-то более а, традиционных. Главное, чтобы хватило сил, смелости и амбиций воспользоваться подобным методом. Если в карте присутствует и ресурс, то вы можете смело озвучивать свои решения и при этом полагаться на поддержку поддержку вышестоящих если ресурсов в карте нет то перед принятием ответственных шагов нужно проверить и перепроверять множество фактов чтобы в конечном итоге мы не чтобы они же не отвернулись против вас дерево против ямское дерево Проявит настойчивость в решении и в реализации своих планов. Если вы проявите побольше настойчивости, вы сможете подняться по карьерной лестнице, расширить даже во свой бизнес. Не все сейчас бизнесы можно расширить, но некоторые может можно. Но вместе столкновения с годом все не совсем может, конечно, проходить гладко и вероятно будут какие-то проявляться ситуации которые могут вас завести даже в тупик но ваше окружение найдутся в вашем окружении найдутся надежные люди на которых вы сможете опереться или которые вам помогут. для линьского дерева будет много общения много работы но вам не стоит бояться конкуренции ваши амбиции и уверенность в правильности того что вы что Правильность того, что делаете, выведет вас на новый уровень, это все верно, идите вперед. Опять же, не все, может быть, пройдет гладко, будет хаос, ошибок, каких-то препятствий миновать не получится. Но в конечном итоге вы достигнете своих целей, и месяц однозначно будет вам помогать. Для мужчин этих знаков богатства в небесных стволах означает еще и жену. То есть в это время можно встретить женщину своей мечты. Смотрите, для людей инского и янского огня август замечательный месяц. Почему? Приходит очень красивый месяц, который приносит э, так называемое само, самовыражение, порождающее богатство. Да? То есть такой мостик даже создается. То есть у нас же земляной месяц, то есть приходит земля самовыражения и богатство. Естественно, это период активных действий, собственных усилий, своего творческого видения для зарабатывания денег. Вне зависимости от того, сильная ваша карта, слабая, у вас могут э, прийти какие-то креативные решения, выполнение поставленных задач, и вы сами будете приятно удивлены, почему не подумали об этом раньше, почему эта идея вам не пришла раньше. Люди с сильными картами будут проявлять желание самосовершенствовать, самосовершенствоваться учиться и применять свои знания на практике это период когда сидеть на одном месте они не смогут захочется ярких впечатлений и проявленных эмоций людям со слабыми картами точно также захочется идти за своими желаниями творческими проектами самосовершенствоваться и демонстрировать свои таланты но сил к сожалению будет недостаточно появится ощущение работы на разрыв невозможность справиться стоим многозадачностью которую диктует месяц в это время может проявиться перфекционизм замкнутость импульсивность и стремление к победе любой ценой бестактность нетежность для того чтобы август был проведен не просто так и а с результатом необходимо обращаться за помощью работать в команде и завести для себя для себя правильно строить завести для себя такое правило строить день я вообще стараюсь неделю записывать себе потому что у меня строить день не получается у меня только сразу неделями получается а, отмечать выполнение и обязательно заканчивать обязательно заканчивать новые дела и только после этого приступать уже к следующему. для бинов для янского огня месяц обезьяны дает возможности быстрее донести свою мысль до собеседника Воспользоваться имеющимися знаниями или получить новые. В августе могут проявляться идеи, которые, которые есть возможность монетизировать. Но август противоречивый месяц, в 2022 году. Поэтому вы вряд ли станете продумывать их до самых мелочей. Многие ценные мысли так и не будут выпущены в жизнь. Но идеи ценные обязательно запишите их, запишите все их блокноты а время реализации придет рано или поздно. В августе у вас может появиться желание заняться собой, спортом, изменить прическу, обновить гардероб. Не отказывайте себе в этом. значит Для инского огня будут, инский огонь будет фонтанировать идеями, но для того, чтобы воплотить их в жизнь и получить от этого прибыль, необходима компания. Обязательно подключите в свою жизнь Старших товарищей или просто знающих людей, которые всегда придут вам на помощь. И старайтесь проводить больше времени дома. Дома, как говорится, стены помогают. А август пройдет замечательно. Звезда романтики придаст романтичес... романтичность этому месяцу. В августе все мысли женщин будут направлены на то, чтобы собрать своих школьников. Ну, женщина огня я имею в виду, и не просто собрать, а так, чтобы еще и ребенок у вас выделился из всех одноклассников, всех своих друзей. Для людей земли, янской-лининской земли, в августе трендом месяца будет увеличивающееся количество общения, новые знакомства и контакты, укрепление рабочих, деловых, партнерских связей, частые общения с друзьями, и знакомыми. Земля любит свое самовыражение. земля Если Земля не умеет отдавать или созидать, она становится несчастной. В августе пришли творческие друзья, совместно с которыми можно свернуть коры и стать известным. Но в то же время активизируются ваши конкуренты. Может быть неприкрытая агрессия со стороны других людей, зависть, претензии на что-то уже ваше. Особенно актуально это для людей с сильными картами БАДЗИ. Вам надо быть более бдительными и не поддаваться на сомнительные предложения. Это период, когда вы можете быть подвержены обману, можете потерять деньги.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 Ну, я не знаю, к сожалению, таких людей стало сейчас все больше и больше. Все думают, как-то вот мало людей, которые вообще не еще и отдавать согласны. Все хотят только брать. Ну, не все, конечно, утрирую, но, но таких людей все больше и больше становится. Это я говорю не по своему как бы кругу общения, а, наверное, вот клиенты очень много жалуются, что вот они-то все, а вот обратной связи никакой. Ну да ладно. Итак, Янская или Инская Земля в августе актуально. Коллективные творческие проекты, совместные мероприятия могут расширить ваши таланты. Для Янской Земли звезда академика поможет определиться в выбранном направлении. Коллективная работа натолкнет вас на нетради... нетрадиционную, креативную идею. Уже слово нетрадиционную двоичную, даже произносить в эфире. Запись, да, будет, конечно, будет, да, да. да креативную идею которую вы захотите воплотить в жизнь но август 22 года месяц сложный он вносит в жизни хаос все силы могут уходить на суматоху и какие-то мечтания однако вам можно обратиться за поддержкой к вышестоящим и они посодействуют ваше начинаниям. А вот для инской земли не всегда объективно сможет земля не всегда объективно сможет оценить ситуацию. Вам стоит чаще полагаться на своих друзей. Это придаст вам смелости, уверенности в себе, сделает более решительными, не позволит упустить удачу в этом месяце. Она у вас будет для людей металла янского ильинского в августе поди значит это люди в августе поддержаны со всех сторон присутствует присутствует и друзья грабители богатства, ресурс для людей С сильными картами энергии месяца дадут ощущение замедленности действий ленность это время когда захочется отгородиться от внешнего мира а уж металлы не любят отгораживаться. Нужно себя перебарывать. Человек со слабой карты наоборот, способен почувствовать наплыв энергии, желание свернуть горы и браться за трудно выполнимые задачи.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 Вы можете в этом месяце акцентироваться на том, что, да, что дает вам ощущение стабильности и защищенности. И при необходимости пересмотреть сложившиеся взгляды, прекрасное время начинать заниматься собственным здоровьем, вместе с друзьями ходить в тренажерный зал или просто начинать с утренних пробежек. Для Гена в августе есть возможность самоутвердиться и повысить свой авторитет. Вы сможете демонстрировать свои таланты, экспериментировать, участвовать в творческих мероприятиях и не отказываться от новых предложений. В августе вас ожидают незабываемые встречи с друзьями и прекрасное общение с родственниками. Синим нужно выбира, э, выбирать более спокойное, неспешное занятие. В месяц столкновения с годом, э, с приходом такой звезды, как Овечий нож повышается травмоопасность и категоричность э, в К тому же суета и спешка отнимут много энергии и не принесут результата. В августе в своих рассуждениях полагаетесь больше на логику и факты, демонстрируйте свой интеллект. Люди воды Инской э, и Янской в августе будут однозначны. Э, э, извините, озабочены администриров... какими-то административными вопросами. Хорошее время для карьерного роста. В месяц необходимо сконцентрироваться на решении актуальных вопросов по поводу продвижения своей идеи и заранее заручиться поддержкой. И для ренов, и для КВЭВ беритесь за сложные или уже дела, которые вы давно откладываете, у вас будет помощь от близких вам людей. Но не ленитесь двигаться, так как в августе, возможно, некоторая стагнация, захочется больше времени проводить дома, с семьей, не бежать завоевывать мир. Но в этом случае вы пропустите прекрасную возможность завершить дела и жить в унисон с приходящими энергиями. В августе проявляются такие качества характера, как целеустремленность, харизматичность справедливость и самодисциплина можно проявить склонность к напористости можно зарабатывать деньги прикладывая свои знания и умения женщины могут действовать через мужчин август для рена в период больших возможностей могут возникнуть интерес к таким нестандартным темам каким-то любым стандартным темам, способствует новым начинаниям, особенно если они требуют богатой фантазии, креативного подхода, месяц благоприятен, продвижение по карьерной лестнице для оформления, например, документов, тоже неплохой месяц. Для КВФ август – это время профессионального и личностного роста, стоит окружить себя позитивно настроенными людьми которые вас верят и поддерживают в любой ситуации. При желании карьерного роста в августе не стоит э, применять кардинальных мер против своих конкурентов. Это не принесет результата. Вокруг и так энергии столкновений и конфликта, но действия, действия с открытым сердцем, с благородством, великодушием, вы сумеете добиться желаемого. Это повысит ваш авторитет в глазах коллег и руководства. Для женщин август это месяц, когда возможность встретить своего избранника очень велика, только не стоит ждать ускоренного развития отношений. Наберитесь терпения, у мужчин возможно совместные дела. Какие-то будут с детьми. Как я уже сказала, неплохой месяц-месяц свинки ой, талисман, талисман, свинки а, свинка будет немножко у нас как-то защищать нас от огненного наказания. Это, конечно, не является защитой, но с тигром все-таки будет закрутить мож, любовь значит вообще свинья это символ благополучия, финансовой удачи бережливый к такой экономии экономной экономии и способствует накоплению богатства можно поставить копилочку куда-нибудь в южный сектор но не забывать регулярно подкармливать ее монетками ну и заключение наша любимая с вами денежная звезда что это денежная звезда берем свечку и греем нужное время нужное место это такая, как э, э, история, очень схожа с молитвой, да, для, для нашего русского менталитета. Но здесь помимо молитвы, помимо того, что мы просто обращаемся к Всевышнему, что мы бы хотели какой-то финансовой помощи, мы еще обращаемся в нужное время и в нужном месте. Как это сделать? Нужно взять свечку, ну, можно свечку любую, конечно, без присмотра не оставляйте, Ставим ее где-то на расстоянии от 60 до 120 сантиметров от пола, ну, грубо говоря, стол, стол, полка, тумбочка, что-то такое, да? И зажигаем в нужный момент. А, ну, во-первых, берем нужный сектор. Это мы берем шаблон 24 горы. Сейчас я скажу, где его взять. У нас на сайте можно. Находим юго-запад 2-3, можно взять запад 2. И мы туда ставим либо 12 августа эту самую свечечку, либо 15 августа. Все даты, время, все у нас будет на сайте. Это время, когда лучше поставить. Можете сделать сейчас там скрины или там фотографии на телефон. Можете потом на сайте найти это время. Но есть время, которое использовать нельзя. То есть начало этой активации делать нельзя. Вот. Сейчас я посмотрю уже есть на счастье. вот счастье ярко у нас молодец прям все видит все знает вот. кролику делать нельзя вот что там алиса если в карте свинка ну мы все надеемся на наших свинок в карте что они будут как-то нейтрализовать но э, огненное наказание но ни один мастер не говорил что вот давайте угли наказание носить семью и все будет нейтрализация да? но мы как бы с вами знаем что они все взаимодействуют и мы с вами понимаем что нам нужно хоть кого-то отвлечь и все равно будет лучше и легче да. а, можно кролика отправить погулять в момент активации активизации дома кролика погулять ну, а давайте, отправьте, да. Ну, и вообще, на животное это само никак не повлияет. Это... Кроликов вы имеете в виду, муж, например, там, ну, если вы в 5 утра выгоните, вынете... не, ну, муж ушел на работу, взяли вот, время там с 11 э, до часу поставили свечку загадали желание. Все, ждем, пока исполнится. 15 августа но ну здесь у нас уже лошадь не может обратите внимание что здесь много часов когда нельзя лошадь крыса собака 24 августа здесь опять для кролика и 5 сентября, сентября кроликам нельзя 25 августа дракона все все есть на нашем сайте все все эти даты Друзья, напоминаю, что время, вот это просто чисто китайское время, я беру не просто китайское время, а я его перевожу на солнечное. Как бы мне нужен час лошади, когда он придет в Москву, вот меня, для меня важно. То есть это как бы так называемая солнечная часовка. У нас есть калькулятор солнечных двухчасовок. Вот туда нужно зайти, вы вбиваете город и смотрите. То есть если вам написано, что нужно... В час лошади, то, вот, например, в Москве он с 11.30 до 13.30. То есть посмотрите для своего региона, где взять этот калькулятор. Вы заходите на наш сайт npugacheva.com, раздел расчеты, и там есть калькулятор солнечных двух часовок и есть шаблон 24 горы. И как этот шаблон 24 горы разместить у вас э, в пространстве на вашей, вашей там, квартире или дома, там тоже есть видео. Друзья, я надеюсь, что мы с вами этот месяц переживем все без каких-то дополнительных потрясений. Более того, хотелось бы, чтобы если уже все началось как-то не так, то оно пошло бы все как-то так в этом месяце. На это мы все с вами будем надеяться. Мы все за хорошее, мы все против плохого. И очень хочется вернуть хотя бы свою прежнюю прежнюю жизнь. Вот. Если члены семьи в год кролик рождены, ничего страшного, но лучше пусть они гуляют в это время, когда вы производите активацию. Мы не расходимся, мы не расходимся. Сейчас выходит Татьяна, Таня, мы тебя ждем, потому что у нас еще, я что, так быстро-то пыталась вам прогноз рассказать? У нас же еще прогноз по фэншу на следующий месяц. Так что, Татьяна Смирнова, да, а вопрос раньше печатал про летящие звезды. Кто-то ответит? Ответит? Вот, Татьяна. Татьяна, ты ответишь на вопрос про летящие звезды? надеюсь, что отвечу, конечно. Все, друзья, я очень была рада вас увидеть. Жду вас всех 9 числа на распродаже. Ой, слушайте, я на распродажу придумала очень интересную тему. Лена, ты еще не говорила, какая у нас тема будет для распродажи? Ну, чтобы вам было не просто приходить к нам на распродажу, я решила сделать для вас интересный мастер-класс и порассказывать к нам же кролик приходит и что же ждет нас э, у всех у кого есть крысы э, и как это все будет работать кролики с крысой так что расскажу вам проведу маленький мастер-класс по наказанию нелюбовью это будет 9 числа ну, по, ну через неделю почти так что мы с вами увидимся через недельку